И всем здравствуйте, друзья. Вы на канале Азейчик Сталк. Сегодня я нахожусь на вот этом заброшенном девятиэтажном здании. Меня зовут Санька, и мы идем туда. Смотрите. Ну вот, друзья, как я узнал у местных жителей, это какая-то гресс лечебница Это была большая, большая клиническая больница. Ну что, проверим, что в ней. Она очень большая. Как я думаю, в этой больнице побывало очень много сталкеров. Со мной идет вот такой вот друг. Идет уже очень большой промежуток времени. Да, друзья, здесь очень большая территория очень большие пролеты. Здесь по-любому кто-нибудь есть. Кроме меня. Давайте пройдем по этому уникальному зданию. Все разломано, все разбито. Просто жуть. Какая-то как всегда нас настигает только мрак и ничего оно сгорело я так понял просто сгорело его забросили не стали не восстанавливать ничего лестничная площадка подъем наверх разлом Вверх попасть нельзя, как я понял. Да, сегодня повезло немножечко. Я снимаю уже третье видео, так как мне подсказали, где что находится И мне. И, ну, повезло, можно сказать. Я попал на эту лечебницу. Вот. Вот мы прошли первое здание, так как на второе, на третий, четвертый и высшие этажи я не могу попасть. Мы переходим в следующее. Вот, друзья, перешли мы вот с этого здания, в котором нет лестничного подъема. В соседнее зашли с угла и попали опять на первый этаж. Да, здесь все так же, все одно и то же, все разбито, ничего не оставили просто. Здесь все разломали поджелак. Но я все равно пришел сюда, зашел сюда. И после вот. А здесь есть лестница, друзья. Мы сможем подняться выше этажом. к минимум. Второй этаж даже подписано. Я думаю, по пролетам смысла нет ходить. А, эти поднимемся выше. Глянем просто, что происходит здесь на этажах. Потому что в таких разбитых зданиях, ну, в общем-то, ничего прям такового найти невозможно. Будем надеяться, что мы поднимемся на самый верх, сделаем пару видео, ой, видео-фото вставим в наше уникальное видео, заброшенная больница. Ух я чуть не упал. Бывает такое. Полеты все одинаковые. поднимаемся на крышу, друзья. Как всегда, не без этих чудиков пентограммы рисовать. Вот мы на крыше этого уникального здания. Пройдемся. Устал, конечно, подниматься. Еще в этой экипировке вообще тяжело. Камеру заберу, перчатка. Пройдемся, вот посмотрим все эти разрухи, можно показать что вокруг. Какая вот высота. Ну, в общем, мы все-таки здесь, графити. Ну не без графити. Я думаю, кто их рисовал, может вы их. Ну, всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. Подписывайтесь на канал. По возможности ставьте лайки. До новых встреч.